И мы откроем мега ящик большой ящик за 5000 кубков у нас сейчас будет за дальше хотелось бы собрать больше умножением. о кстати это же у нас легендарком это кактус у нас скорее всего о кстати вот что скоро будет обновлением будет новый бравлер сейчас мы попробуем выбрать с мега ящиком легендарк вот сначала лайк подписка на канал если получится то вам вас уводиться ну как уже и у меня с маленьких потом уже с больших э, давайте начинаем э, почему не клацаться ну вот все нашли мужку желтый подождите-ка а, это же желтый это с бонусом да бонус блин вот ну, такой себе ну это классно классно вот я сделаю, не беспокоить и все Давай, пяты открываем. тогда Конца считаем. Да, извините. Что ничего? Это макса можно прокачать. Ну первый леву. То, тоже выпал. На канале здесь уже видеоролик. Можете посмотреть. Красный. Пока что ничего не впадает Ладно, давайте по бысткам. класс мышкаем. Пока ничего не выпадет, такого классика. Что ничего? Блин, ну давайте откроем его ящик. Ух ты, -мо! моё Я уже его открыл. Нажимаем. Блин, такая анимация у него. Вау, 218 монет. Еще пять штучек осталось предметов. А мне хватит на одного Лучше Три, два. Давайте, упрошу ну, легендарку. Один. Барли. Ух ты, -мо, желтым уже. все что ли? Все, Блин, ничего не выпало. Это как так понимать? Блин, ну это было такое себе. Ладненько. 25, давай. Кому? Всего дать. 25. 30. Хватает. 25. Ладно, был держи кам его, хоть было прокачаем. Всем, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ну не повезло. Ставьте такие вот с